Всем привет! Сегодня еще один пример по, по тому, как можно улучшить производительность ваших программ. Все мои советы они не применяются прям ко всем проектам. Некоторые очень специфичны, поэтому делайте на это скидку, потому что в некоторых моментах это сработает, а в некоторых нет. Короче, в чем идея сегодняшней оптимизации? Смотрите, вот у нас есть какой-то вектор, вот какой-то вектор каких-то данных, вот с дата есть, здесь куча всего, это из предыдущего примера, вот я сюда впихну, короче, два вектора есть, и есть некие циклы, и мы там эти данные, ну, вектор заполняем данными какие-то вычисления делаем то все короче заполняем и теперь смотрите первый вариант sdata tm то есть две одинаковые функции разница только вот в этом заметили да sdata по фигурные скобочки и вот здесь без фигурных скобочек скобочек а в чем фишка фишка в том что когда у нас есть фигурные скобочки и это у нас под подойти под тип ну ну простой короче тип это это вряд ли не хотя может быть короче простой тип то что происходит вот эти фигурные скобочки указывают говорят компилятору чтобы он всю эту область проинициализировал нулями ну конечно стринги здесь я погорячился погореть давайте уберем а, нет, давайте уже пусть будет, потом вы уберете, бы это я сейчас переписывать буду, а времени мало. Ну, точнее, надо будет убирать отсюда, S1, короче. Так вот, вот эти фигурные скобочки говорят, чтобы все проинициализировать нулями. Если же фигурных скобочек нету, то у них ничего не, не, не инициализируется ничем. Что было в памяти на тот момент То там и остается Соответственно по хорошему вот такой вариант быстрее И ну здесь конечно же логично да, Что вот это делать не надо Потому что следом у нас идет заполнение этих данных Соответственно зачем эти данные инициализировать нулями Но тем не менее можно допустить такую ошибку Либо изначально Ну кто-то просто ему нравится он, Кто-то возможно привык все инициализировать, а потом заполнять, возможно. Короче, идея в том, чтобы обратить ваше внимание на вот это. То есть в этом случае инициализировать не нужно, потому что у нас потом происходит заполнение этих данных. Вот На код не смотрите, это все сделано для того, чтобы запутать оптимизатор, попытки запутать оптимизатор. Вот, поэтому, я думаю, идею поняли. Если вы что-то заполняете, какие-то данные, не надо их изначально инициализировать. Язык C++ инициализировать довольно легко. Вот так вот сделали, и все, и все у нас заполнилось нулями. Теперь давайте проверим производительность. Производительность, так, давайте уровень о 0 о 0 о 0 стоит. И теперь давайте все соберем. И проверим, и все. То есть совет, вроде, казалось бы, все его должны и так знать, но но тем не менее, все бывает. Итак, силенг. Силенг, короче, наша оптимизация не помогла. Но это уровень оптимизации 0, то есть ее нету. GCC. При GCC, в принципе, как мы видим, производительность повысилась. Но ну, есть какие-то скачки, это, видимо, что-то в хэш попало, что-то в хэш не попало. Это такое. интелловский компилятор. У компилятора мы тоже видим, с интелловским компилятором, увидим улучшение производительности. А это, опять-таки, наверное, уже не попало в кэш. И что-то произошло не знаю разбираться не хочу ну возможно я бы и хотел бы но нету времени так давайте уровень оптимизации о 2 поставим с максимальный рекомендуемый и посмотрим Сработает ли наша оптимизация или нет? Казалось бы, ерунда, но эта ерунда занимает какие-то секунды, миллисекунды, наносекунды. А в целом это все может влиять... Неплохо оказывать влияние на производительность. Так, давайте, силенг. Так, что у нас силенга? Ну, силенг. Короче, можно сказать, результаты такие же. Ну, возможно, небольшая производительность есть. Возможно, если увеличить... А, размерность массива, где она, вот она, то тут всего лишь 1000 элементов, ну и этого хватает. Также сиси Для СС уровень оптимизации О2 и для СС мы видим повышение производительности. М -м да, однозначное повышение производительности для интелловского компилятора. Ого, вот это скачок, да? Интересный произошел. Но для Intelовского тоже в принципе повышение производительности есть. Давайте я еще включу O3, самый безбашенный уровень оптимизации. Нет, там, по-моему, еще надо, можно флажочек еще дописать O э, fast, fast, по-моему. Короче, не помню. Вот. Но, но это не рекомендуемый. Ну, раз уж пробуем, то почему бы нет. Я почему-то не пробую на O1, наверное, потому, что это Вроде бы недолго, но, короче, ну, время какое-то. Наверное, из-за того, что лень. Так, O3 для силенга. Результаты такие же, грубо говоря. Ну, если я же вектор увеличить до 10 тысяч или до 100 тысяч, то я думаю, результаты будут видны. М -м что это же GCC произошло? Не понял. Смотрите, без оптимизации с производить... А, все нормально. все. Ну, короче, значения прыгают, но... В целом, да, в целом, в целом непонятно. Давайте еще один тест. Просто еще этот рекордер записывает, а он иногда влияет на результаты. Не, в целом, производительность, производительность есть. Ну, повышение производительности есть при O3. И интелловский, э, так, ну, при интелловском небольшая производительность, но она есть. И это, еще раз обращаю ваше внимание, размер вектора Тысяча, а не скажем 10 тысяч давайте давайте давайте последний последний пример при 40 тысячах уровень оптимизации о 3 и на этом будем сворачиваться так так так так так давай давай давай давай давай давай. лэнк быстро ой ой ой ой ой, -ой. какая-то дичь, GCC, GCC у нас что покажет, Да ш... ну тут прыгай, тут прыгай, дело в том, что мы в кэш уже точно по-моему не влазим, какой вообще не влазим, и в принципе вот такие прыжки происходят, ой-ой-ой, но я думаю идея ясна, в любом случае, смотрите, при 40 тысячах, да, 40 тысячах, а если еще вот это все умножить на 40 тысяч, то то результаты довольно интересны. Блин, меня это зацепило. Давайте О 2 поставим. Опачки, опачки, было неправильно, было неправильно. Для GCC стоял О 2 Значит, результаты неверные. Все, последний тест при O2. Ну, надеюсь, идею вы поняли, короче. Так, силенг так, так, так, так, давай, давай, давай. М -м -м. Не, ну вот, вот здесь, смотрите, вот здесь, в принципе, повысилась производительность. Что-то куда-то... мы. Короче, я, я, я буду думать, что производительность повышается. Не, она на самом деле повышается, но тут еще надо подтачивать алгоритмы. А, вот здесь тоже, в принципе, и давайте intel -овский. Первый скачок, да. Ну ну вот на интеловском, в принципе, видите, все более-менее стабильно. Ну ладно, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.